Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Пришло время клубники. Хочется отведать этой вкусной и нежной ягоды. Поесть ее как можно больше свежей, чтобы сохранить в памяти этот неповторимый вкус до следующего года. Ведь клубничный сезон очень скоротечен. Хочу поделиться с вами рецептом убойного клубничного десерта за 5 минут. Судите сами. Очистить ягоду от хвостика, порезать на четвертинки и засыпать их ванильным сахаром. Приготовим по-быстрому крем. Желтки взбиваем с сахаром до получения вот такого светлого крема. Вводим маскарпоны и перемешиваем до однородности. Взбиваем белки с щепоткой соли до твердых пиков. Вводим их в полученный крем ложка за ложкой и перемешиваем деликатными круговыми движениями. Все белки вводить не обязательно. Регулируйте нужную консистенцию крема, полагаясь на свой собственный вкус. Клубнику с кремом Будем чередовать слоями. Красиво и нарядно это получается в креманках. Заливаем клубнику слоем крема, поверху опять заполняем клубникой. Перед подачей десерт немного охладить. Этот десерт я назову искушение, потому что устоять перед ним невозможно. Пробуйте, готовьте и вы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. Ваши отзывы и мнения мне интересны. А я вам говорю, бон аппетит и абьянток.